Вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние. Но рядом с тобой. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. как ты видишь, боятся, устал, ты и другие люди сильные, вы можете убить всех пойду с тобой ты знаешь нужное мне пока не могу понять что-то важное Здесь много голодных, считают тебя пищей, вы все носите вещи, я тоже хочу, как ты. Смотри, я как ты, с вещами. Ваши дома, какие высокие. Вы сделали город, какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Вы убили всех. Своих. Странно, глупо, зло. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые... Рылатые, красные, сильные. Смотри, их много. Какие бы планы относительно него я ни не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Очень быстрый, устал, но я работаю. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Такой. Все гаразд, мужики. приборить стволы. Это же рейнджер с Порису. То ты на кольце забрался? не поспешай. Там какая-то метушня, даже нас пропускать не хотели. Можешь поторговать с хлопцами. У нас перекур еще минут на 10. Потом рушим дальше. Погодка зашибись просто. Тюл, ледь не забыл. Мельника, як побачишь, вітання переказуй від Степана. Він знает. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Все помещения. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои пять пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Никого. Внимание, противник. Где? Вижу. Сейчас не вижу. Ищите. Если упустим, сорвем все задание. Отделение, Где бы они прошли незаметно? Нет. Одинка. Ну, попадись вон. Точные разметки. Хорошо прячется. Внимательнее смотрите! видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Разговорчиков давай! Приказано, делаем! Вперед! Все равно не договоримся. Как шиш на блюде. А ну, скрылся, того Есть. Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка, повтори. Пожалуйста. Опять люди. Река... Знают о нас. Скрытость... Очень красные. Очень хотят убить. Тварью. Рейнджера в расход взять. Ты смотри, не забыл. А где же тогда твоя скрытость? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну, я... Никаких ну! И никаких больше козыков. А то тремя нарядами больше не отделаешься! Понял? Так точно! Есть три наряда Что-то мне не по себе как-то. Не просто уже шпионы ищем. Поаккуратнее надо. А что такое-то? Ну, Рейнджер. Ну и мы не пальцем делаем его. Не <свят> <по> <свят> Слышал же, что наша группа в поезд гонзейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну, блядь, как? Какой один? Если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него даже не было. Такое рассказывают. Звери, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожнее. Разговорщики, смотрите, смотрите там внимательно. Будет только что нет, с фашистами нет. замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Если их кто-другой захватит, там крышка. А с чего это? Ну подумаешь, склады. Так там же, говорят, пуши, троники, да топотволы заводили. У На все метро. Вот вооружаться и попрут. А, а мы тут значит, чтобы не попёр. Ну, молоток схватываешь. Здесь тоже они Черно-красные Боятся тебя и все равно хотят убить. Here we go. Ты его знаешь и он тебя Все, спокойно? Да, порядок. Че у нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывает. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытания вируса. У вас, кажется, были подходящие... Деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венецией считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно. Так точно, товарищ генерал. Туби Авенджера, ты предал Орден и думал, это сойдет тебе с рук. Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Он был очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете.